Добрый день, меня зовут Ярослав, я менеджер ипотечного кредитования инвестиционной компании Развития. Сегодня я расскажу вам, как дистанционно получить положительное решение по ипотеке и оформить квартиру по новым выгодным условиям. Происходит это в несколько этапов. На первом этапе вам необходимо позвонить в отдел продаж жилого комплекса «Южный квартал» по номеру, который вы видите на экране. Наш менеджер поможет подобрать квартиру, которая подходит именно вам. На втором этапе наши ипотечные менеджеры покажут вам помощь в сборе необходимых документов для получения положительного решения и подадут за вас заявку в банк. Получив положительное решение, наши специалисты подготавливают документы, необходимые для согласования с банком и назначают дату подписания кредитного договора. На третьем этапе, подписав кредитный договор и внеся средства первоначального взноса на счет в банк, мы отправляем документы посредством электронной регистрации напрямую в режиме онлайн в наш анапский Росреестр. После регистрации договора банк производит расчет застройщикам в автоматическом режиме. Сейчас вы можете оформить ипотеку по самой низкой ставке 6,4% годовых. Звоните по номеру телефона, который видите на экране, а мы с радостью вам в этом поможем.